Всем доброе утро, друзья! Я сегодня а, проснулась в 3 утра и хотела заснять. Вот Сижу, шью, шью. Вот резиночки школьные начала. Все спят пока еще 6 часов. Три часа уже почти сижу, шью. И вот думаю, этот момент надо заснять точно. Смотрите, какая красота! Солнце прям светит. Я говорю, с утра уже сколько раз замечала вот когда работать начинаю у меня всегда солнышко сияет и душу согревает так сижу и вот ждет такие школьные резиночки обрезаю вырезаю думаю надо шить у меня уже просят Ой, тигрулька пришел тигрулька пришел наш мальчик пришел мальчишка наш пришел Вообще необъятный. У меня Андрей сколько его приучает к рукам. Он только мурлыка, мурлыка. А больше ничего. Да, тигрон. Сейчас опять убежит. смотрите, что. Беги, беги. Вот. Короче, здесь у меня иголочки, крючочки, всякие небольшие, иголки. Ну, не все, конечно. Ну, это я буду а, проводить обзор проведу обзор специальное другое видео а здесь потом вам покажу что у меня там лежит вам точно будет интересно это такой мини-крючок это тоже потом покажу ну, короче вот и хочу Сделать школьные ленты, короче, бантики. Надо начинать работу. Сегодня еще хочу сделать консерву со скумбрией. Громко говорить не могу, потому что все спят. Тут амурлык-мурлык. Ой, солнце прям радует меня, очень радует. Прям вообще. Да, тигруля, красотуля, ты мой. Мальчик, ты мой необъятный. Они с характером. Ты муж шотландец. Ты муж шотландец. Необъятно ты наш шотландец. Да. Ну, да, гладь, говорим, гладь. На руках не буду сидеть, только гладь. Ой, ты мурлык, мурлык. Уходит сразу. Не любит он. Ой, ты мурлыйка маленький наш. Красавец наш. Ладно, друзья, буду продолжать работать. Но могу то заснять, как я сижу и работаю. В тишине. Видео не смотрю. Сижу, чаек попиваю, уже пол пол чайника выпила. Люблю с утра чаек попивать. Сейчас скоро будить буду детей. в школу садик, надо отправлять, сегодня еще у нас отходы, отходы надо будет забрать. короче, вот так вот, друзья, я еще подсела сейчас на бисер, вчера научилась вязать с бисером, так этот, у меня как раз, папа у меня со мной, я раз у нас папа богдан был дома ну он рано встает отец у меня и я тоже вот сижу делаю он говорит молодец сижу делаю разговариваем он тоже рано встает вот. чай пьет я сижу рукодельничаю общаемся с утра потому что он редко сейчас приезжает работает помогает родственникам вот так каждую детальку надо прошивать вырезать проверять обязательно чтобы ничего не порвалось не распустилось так как клиенты потом клиентов не будут. Вот такая работа. Да, вот про бисер не рассказала. Начала я бисером много видео смотрела, много всего изучала. Я все лето изучала вот это бисерное, бисерное вязание, жгуты вязать. Мне так понравилось, и я так хочу это связать. И, короче, мыслей очень много. И вчера как раз вот отец там был у меня дома. Я при нем научилась вязать. У меня, говорю, столько радости было. Ой. Я говорю, смотри, я научилась. Мой молодец, говорит, молодец. Было бы желание научиться, можно всему. Было бы желание. У меня желание очень сильное. И вот а, там Время Вчера хотела Повязать вечером. Но в 7 часов А в 8 часов я спать легла. Я уже не могу. Потому что я прям на ходу засыпаю. спать в одиннадцать проверяю кто спит кто не спит и спать и потом от сна зависит какой сон увижу если хороший дальше сплю плохой я просыпаюсь вот. и сегодня в три часа проснулся я так почитала 7 часов поспала я нормально думаю часиков поспала что-то мой сон прошел вот. вот смотрите вот у меня здесь лишняя я его вырежу потому что будет некрасиво, если лишняя будет буквально каких-то два миллиметра лишних соскучилась уже по рукоделию я и очень охота творить красоту для своих девчонок, для себя для знакомых с Божьей помощью говорю, все сделаем опять распускается. Знаешь, плохо прижигла. И вот обязательно я проверяю вот так, вы тут эти волосики или нет. Ну то есть лента распускается или нет. Вот, вот так вот и работаем. Последняя, последняя деталька, и сейчас, и сейчас. Сейчас я соберу цветок. школьные ленты конечно на продажу пойдут для девчонок а школьницам ученицам нашего поселка у меня кто-то уже проснулся доринка да, вроде и вот это надо будет все стянуть потуже желательно и чтобы не порвалась ниточка аккуратненько это все мы и после будем подвязывать. Все проверяем, как она хорошо стянута или как угу, все вроде нормально. И подвязываем несколько раз, чтобы она сидела уж конкретно. Вот и все. И формируем наш цветочек лишнюю нить обрезаем наш цветочек готов отправляем все красиво делаем и все наш цветок вот такой получился затем делаем бантики вот такие пускаем потом Другие ленты. Короче, в три слоя получается бантики. Я вам покажу, естественно, как я они будут готовые бантики. Пошла проверять, кто у меня проснулся.